Итак, всем привет, мои дорогие любимые, ненаглядные. У нас тут Half-Life 2. Продолжение собственно, где мы остановились в прошлый раз. Если вы не смотрели прошлой серии, рекомендую посмотреть. У Яма. И обязательно поставьте лайк. обнаружен тяжелый перелом. Я просто нагнулся. Ну, пиздец. Ладно, давай еще раз попытка. Попытка не пытка, блядь. Эти контроллеры, блин, на врале чувствительные. Давай, аккуратненько. оба Я не знаю, давай даже сохранюсь. Сейчас опять, блин, как упаду, блять, на всех хп. Нормас. Нормас пивас. А как вам понравится такое? явно зашло я не люблю я еще мои оружие не очень любит тут целиться стоя на этой балке вы не думаете что это я клевый Давай, так, тевонечка перезарядим. Вот так. Вот. Хорошо. Ну, вас там немало, так скажу. Да, по стрелять чуть повыгоднее получается. А тут дальше, блядь. Эй, давай сюда. Куда? попал. эти засранцы сранца на ноги. Тут допрыгнул что ли? Не, я не допрыгнул. Лучше, наверное, у вас, может, спекали. Там, туда сходим за боеприпасом. Ну давай, сейвик, мы до сюда добрались. Слушай, у меня же есть замечательная гравикушка И куда-нибудь толпу их метнуть. Мне эта идея даже нравится. Постой тут. Ладно. Ух Хоть ты загружайся. Но не эти не абьюзера да обратно я уже навряд ли залезу мне конечно мог бы там может, надо каким-нибудь бочку подыскать типа такой раз и забрался на нее так там я не пропрыгаю обратно да ну, ладно очень не пойду этого может скорее все что можно было там уже взял Там же ничего нету, возьми ничего какой? Крыгучий. Иди к папе. Отстань! Отстань! Бля, сколько вас там? Все, все? Спасти что ли? Они тут спавнятся, они тут спавнятся. Домотать отсюда. Поскорее. Я их так, блин, не перебью. Давай, давай, давай на. Все. Нафиг вас. Эти вы предлагаете мне тут аккуратненько вот так вот пропрыгать, да? <Слышко> Боезапас не умолимотает. Давай перезаряжусь, пока есть такая возможность. Что там все заряжено? Заряжено все. Сохранить. Пофиг новое сохранение. Бля. Давай поплыли. Блин, я уже думал, это этот, который. Цепляет, скажем так. Это стопудово он. И чё? И никак? Я добрался куда хотел, посмотрим. Или не добрался. Короче, здесь просто шахта, блядь. Я тут хожу, блядь. Не сюда и не надо было, блин. Мне сейчас опять на низ, блядь, И куда-то, хрен, пойми, куда плыть. Это просто секреточка была. Я давай сначала подышим. слушаем заберись сюда давай поплыли вот и подышать ехала что тут ничего ничего полезного Они а нашли это старый знакомый сделал. Так, типа, мне эту штуку обязательно запустить надо, да? Сейчас ты назад поедешь, да? Ага. мне тут надо успеть успеть проскочить скажем так пацаны Блядь, я застрял сейчас дождитесь Не хотелось бы новую стрижку заиметь. Паша, у ну, вас бедолах не подстригли? Сейчас подстригут. О! Как надо. Ну все, шахт мы выбрались. Шахт мы выбрались. Я вижу белый свет в конце туннеля. шум мне с револьвером. заболел. Кто? Что? Где мой глок? Мелкий ублюдок. Секреточка я хочу секреточку. Ой опа, опа. Теперь я с двумя оружиями хожу. Блин, а хули так до хрена на магну? Так, ничего не знаю, я сохраняюсь, потом еще назад бегу. Брать патроны на магну. Я понял. Вот эти ублюдки. Я тут. Дали, блин, пострелять. Ты где? Да, тяжело тут два магнума целиться, я вам скажу так. Только реально, блин, как-то на упоре, блин, с него. О, починился магнум. это блять это снайпер там слышь снайпер а файринг за холм не хочешь эй мистер снайпер даю не подожди а что если я не взрываться не хочет По бочкам не пуляй. И другу своему скажи. Ясно, тут безопасных мест нету. Я застрял, я застрял, нечестно. Нечестно заплевать. Блять, я умер из за этого. А -а -а. Давай, взрывай его. Взрывай. Я не думаю, что разработчики Half-Life флаг... задумывали именно так. Ёбки и игаев хайф лайф. Не понравилось тебе, да? А как мне можно? ХПшечку. А Слушай, такое чувство, что этих снайперов гранат могу уничтожать да чине ну, типа камон нахрена вы мне их только дает это мне нравится все пошли снайперов. я сказал попли а у приятель байна уже посерьезней сталь. Так, я подобрал его пушку. Давайте посмотрим. как с не надо или как интересно у меня пока боезапас небольшой пока с этим похожу ну ладно боезапас походу у меня сейчас будет нормальный я даже сказал, максимальный Сначала с одной гути можем пострелять. Ну что? Она такая активоватая. Надо куда-то ниже, блин, с ней бись. Реально, блин, ниже. Ну, типа, давай, камон. Целюсь вот сюда, да? Ага, я понял, кажись. Пойди там, да? Кто посмел кто-то уничтожает кабанов без меня А это сопротивлянка Если купану так использовать его С одной руки? Уинстона подбили Под лучше, его Уинстон Фримен, У тебя получилось У меня получилось uh, посмотрю, смогу ли я связаться снова Мной. Погнали. Это Леон. У нас все чисто, и здесь Гордон Фриман. Доктор Фриман, вы шутите? Я была на связи с Алекс. Они схватили ее отца. Сюда, доктор Фриман. Без Илая Венца нет освобождения. Алекс, это Леон. И со мной Гордон Фриман. Гордон, ты прошел через Ревенхольм? Слава Богу. Мне нужна помощь. Они захватили моего отца. Его увезли в Новопроспект. В Артигонте выследили корабль, на котором отправили его и Джудит Мосман. Я должна поехать туда, пока еще поезда ходят. Вот тут-то ты и вступаешь в игру, Гордон. Мне нужно, чтобы ты пробрался по берегу до Новопростректа. Раньше это была тюрьма строгого режима, а сейчас кое-что похуже. Но я все же думаю, что легче пробраться туда, чем выбраться оттуда. Ты хочешь, чтобы он шел по берегу? Он не продержится. Скоро вылупятся муравьи или вы? Поэтому я и звоню, Леон. Я надеялась, что ты сохранил внедорожник, который мы оставили тем летом. Ну, тот, на который отец навесил Да, танк. хорошая идея. Подожди. Норака? Выводи баги и припаркуй его. Поведет Гордон Фриман. Хорошо, а суда, пока да, начинается. я уже не съедусь с боеприпасами Как раз вовремя? Окей, Алекс, мы готовы. <съех> Спасибо, Леон. Гордон, я не ездила по берегу больше года, но у меня нет причин полагать, что там стало безопаснее. Ищи меня на станции, где разгружают поезда. Береги себя. Увидимся в Ново-Проспект. Пока. Пока, Алекс. Окей, okay, док. Перед дорогой тебе нужно запастись аптечками, патронами, проверить карту, посмотреть, куда идти. Если поможет, в машине ящик с боеприпасами. Будь в машине, используй гидранты и не будешь уступать муравьиным львам. Я сообщу на базу о твоем прибытии. Берег вызывает НЛО. Берег вызывает НЛО. Ну, добро. Одесса, как? Добро. Понятно, я тебя понял. Как Давайте на этом моменте сохранимся, короче. Вот такая вот серия получилась. Ребята, лайкосите. Не забываем. Подписочка обязательно. И ваши комментарии. Всем спасибо. Люблю, целую. До встречи в следующей серии.